Так да, как кто там засоряет эфир? Здравствуйте, это трансформатор. Привет, это Shopping Life трансформатор. Сегодня мы ничего не продаем. Сегодня мы просто ставим лайки.